Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Шуваева. Сегодня, встречаясь с командой холдинга, медиахолдинга Bright Business, мы занимались моим ребрендингом. И теперь я не просто Ирина Шуваева, я еще и Шуваева Холдинг. Что такое Шуваева Холдинг? Это франшизы, подбор, аналитика, создание. И, конечно, франшиза «Шоколадная мечта» праздников. Мы занимались соцсетями, ютубом, моим блогом. Теперь у меня все будет ярко, позитивно, красиво. А визитки будут просто супер, я таких еще даже не видела. Я благодарна моей команде, моей, говорю, команде, потому что мы вместе уже сроднились. Это медиахолдинг про бизнес, это суперские ребята, благодаря которым мы будем становиться успешными и популярными. Спасибо большое команде. Удачи вам, ребята. Ищите меня в соцсетях, подписывайтесь на мои каналы. Счастливо.